Всем привет на Зона Гейм и смотрите в этом выпуске Зомби Апокалипсис в Call of Duty Mobile Новое обновление автор-шоу для Apex Legends Mobile Ребята, где все обещанное? причуда от Wargaming? Новые подробности о for Speed Мобайл Онлайн и успехах игры про Гарри Поттера А также познакомим вас с новой консолью, новыми мобильными играми и другими не менее интересными новостями Сотрудники игровой студии Ion Games, которая подарила миру несколько увлекательных головоломок для мобильных устройств, согласились поработать над новыми проектами за бесплатно. Суть в том, что игровая студия разрабатывает новые проекты за счет инвесторов, которые в свою очередь временно приостановили выплаты. Компания осталась без необходимых финансовых ресурсов. Малая часть штата подала на увольнение из-за неимения финансовой подушки. Остальные же согласились поработать за бесплатно. Жаль, Зона Гейм не может в их офисах разместить свои камеры, чтобы сделать для вас шоу Ион Геймс с последний герой. Как заявил глава студии Кирилл Максимов, инвесторы никуда не делись. Как только поступит новый раунд выплат, все долги перед сотрудниками обязательно будут погашены. Пожелаем разработчикам пережить временные трудности и дальше шагать с успехом и уверенностью. Зомби-апокалипсис начнется 13 октября в 3 часа ночи по московскому времени. Call of Duty Mobile в этот день запустит свой девятый сезон, который вернет в игру зомби-режим. Обычно этот режим возвращает исключительно в преддверии Хэллоуина, однако в связи с большой популярностью данного режима есть шанс, что мертвецы задержатся в игре надолго. Режимов зомби, как и прежде, будет несколько. Классический, в нем следует пережить несколько раундов наплыва зомбишек за определенное время. Второй режим Супер Атака. Один из вас станет мертвецом, который начнет заражать других игроков. Игра будет продолжаться до тех пор, пока не падут все люди или зомби. Если же вам зомби окажутся не по вкусу, или вы им, то можно поиграть на новый для карте Гассиенда с привидениями. В общем, готовьтесь к обновленному боевому пропуску. Wargaming до марта месяца для России и Беларуси перекроет доступ к российскому серверу, а сама игра для упомянутых регионов станет в маркетах недоступна. Все свои игровые результаты перенести на другие сервера не получится, за исключением кораблей, которые были приобретены за настоящие деньги. Вот так удар под дых беларусам от белорусов. Сам же сервер будет переименован на европейский, как быть, как теперь играть, да без паники. Продолжить играть все на том же сервере. Способ первый. Сменить на своей операционной системе регион и в таком случае игра станет доступна в вашем маркете. Перед запуском игры обязательно запустите бесплатный VPN. Благо бесплатных VPN предостаточно и базовые функции позволяют беспроблемно играть. Второй вариант. Всегда можно найти в интернете полный установщик, а вот без VPN -а вам все равно будет не обойтись. Простите, если честно, я думал, что эта игра давно мертва. Напишите в комментариях, кто из вас в нее вообще играет тест. Need for Speed Mobile Online запущен и уже представлен первый слив геймплея. К сожалению, кадры новой игры мы вам тут показать не можем, иначе нам выпишут страйк. Но если есть желание знакомиться с будущей новинкой, просим в нашу группу Need for Speed Mobile Online SNG. Там мы публикуем по игре самые последние новости, а также дублированные нами ролики. Из слитого материала стало понятно, слово «мобайл» в названии не будет. Need for Speed Online – именно так и называется новый проект от Tencent Electronic Arts. Сама игра смотрится законченной, в ней не наблюдалось лагов. Все оптимизировано и играется плавно. Нет резкой появляющейся текстур, а также возникших из ниоткуда объектов. Карта из успешной серии Need for Speed Hit и полицейские пока не замечены. Управление аркадное и смотрится на фоне многих игр очень даже привлекательно. Самое главное, что новинка далека от No Limits. Трассы длинные, поэтому слава тебе господи не будет заезов по 10 секунд. Теперь все как для консолей. Те, кто уже испытал удачу поиграть в новинку, пишут, что смогли поиграть на устройствах стоимостью... Ох, ребят, не знаю, начинайте что-ли пить или попросите кого рядом придержать вашу челюсть. Вы сейчас будете в шоке. От 150 долларов. Вот теперь мне интересно, что вы там мне напишите. Гарри Поттер Хогвартс Мистери оказалась самой успешной игрой из вселенной про мальчика, который смог. Хотя в этой серии вовсе отказались от Поттера, Гулька все же смогла принести разработчикам прекрасную прибыль. В App Store игра заработала 683 миллиона долларов марки 342. Итого более 1 миллиарда долларов. Основную прибыль принесли игроки из Китая, Германии и США. Не знаю как вам, а для меня это не игра, а какая-то параша. Не люблю игры, в которых 90% всего геймплея, надо читать диалоги. Игры нужны для того, чтобы в них можно было играть, а почитать можно и книгу. GTA 4 вышла для мобильных устройств. Ой. Извините, не тот текст, ошибочка, сорян. Э, никуда она не вышла, так знаете, что пока послушайте песню, а мы с уфляри поправим текст. Зона гейм, кайф канала лучше не найти, просто подпишись. Каждый ролик прям с душой, это все для вас. Сериалы, игры, топ, а еще дубляж. О нет, фу, уберите это, все стало только хуже. Короче, текст похерили, но там было про то, что после выхода шестого этажки разработчики могут перенести четвертую часть на смартфоны. Но вам это, естественно, не интересно, да? Перейдем к следующей новости. На Kickstarter открыли сбор на реализацию детской уду консоли для игр на открытом воздухе. Как говорят разработчики, консоль создана лишь с одной целью – отвлечь детей от компьютеров, смартфонов и планшетов. Сама консоль выполнена в форме ручного трекпада, а изображение выводится на небольшом LED-экране с разрешением 240 на 240. Блок имеет крестообразную форму клавиш управления, вибромотор и акселерометр. Девайс подключается к мобильному телефону, благодаря которому вы сможете поиграть в игры. С таким гаджета, можно поиграть в баскетбол, в догонялки, битвы с монстрами и даже потанцевать. Все игры подвижные, что по задумке не даст деткам заскучать. Стоимость такой консоли всего 119 долларов. Как по мне, это прекрасная возможность выкинуть свои деньги. В мое время у нас были простые деревянные палки, благодаря которым можно было сразиться с крапивой, хорошенько отметились в лужу и даже представить, что в руке не просто палка, а настоящее боевое оружие. Все эти удовольствия были бесплатными и прекрасно развивали фантазию да и что это за консоль такая для отвлечения от смартфонов когда без смартфона то и не поиграть а денежки можно потратить и на поддержку нашего канала да хотя бы по доллару тоже приятно к слову из требуемых 20 тысяч долларов на приставку уже собрали 12 Спустя неделю после объявления старта третьего сезона, наконец представили для Apex Legends Mobile новый трейлер, в котором, наконец, поделились нововведениями. Это новый персонаж Ash, фирменное оружие Fade, как чисто косметическое оружие ближнего боя, знакомое игрокам по ПК и консольной версии, а также новые престижные шмотки, за которые игрокам предстоит побороться. Также в трейлере появится загадочный новый персонаж, объявляющий голографическим зрителям победителя. Возможно, человек, стоящий за убийством семьи Fade? Может, у вас есть догадки? Carex Technologies для своей игры Carix Street выпустил очередное обновление под номером 052. Разработчики улучшили поведение автомобилей игроков в мультиплеере, улучшена анимация интерфейса, улучшены звуки и поведение соперников в клубных заездах, а также выполнили общий багафикс. Мы же успели поиграть в обновленную версию. Честно, теперь в игру намного приятнее играть. Игра стала плавной, и на удивление, спустя 20 минут теста, смартфон сбросил яркость не на 50%, как обычно бывает, а всего на 10%. И так у нас получилось поиграть вместе с записью экрана полтора часа впечатляет. При этом обнаружили иные баги, проблему со звуком. В общем, уже готовим для вас новый ролик по игре. Помимо обновления, CarX Technologies напомнил о том, что продолжит вести работу над Android версией Пообещали представить информацию как можно раньше. Уважаемые разработчики, делайте игру столько, сколько вы посчитаете нужным. Нам что неделя, что год, разницы вообще нет. Главное, чтобы игра получилась максимально оптимизированной. А поиграть игроки могут и на YouTube. Шутка. ждем. А теперь о новых играх. Если у вас было желание поиграть в шутер в одиночном режиме, тогда представляем Ads 2. Игра стала доступна по всему миру и только для операционной системы Android. Шутер от третьего лица и с одиночной кампанией имеет неплохой сюжет и интересные кат-сцены. Игрокам предоставляется немаленькая территория, по которой разбросаны разные задания. Всего в игре 4 главы. Желающим полетать, по вкусу придется игра про самолеты. Игра повествует о схватке самолетов разных наций, включая СССР времен Первой и Второй мировых войн, Японию, США и Британию. Управление плавное, но к нему надо привыкнуть. В основном доступны три действия – изменение курса полета, стрельба, увеличение или снижение мощности двигателя. Третья игра Spiritfarer. И слов разработчика, это прекрасная игра смерти. Играем за девушку Стеллу, которая перевозит души умерших через таинственную реку в загробный мир. Именно туда, где всех ждет покой. Это целый акварельный мир, в котором можно заниматься рыбалкой, выращивать и собирать урожай, добывать руду, заниматься крафтингом и даже общаться с другими игроками. Тут нет спешки и состязательных элементов, зато вдоволь покоя и размышлений. Очень советуем, обязательно попробуйте поиграть. На этом у нас все. Не забываем ставить лайки за нашу проделанную работу, а если вы тут впервые, то подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Все ссылки на наши группы, как всегда, под видео. Надолго не прощаемся, всем пока!